друзья всем привет собираюсь заменить задний мост на тот который сделал в прошлом видосе почему меня я уже объяснял вот только не знаю снимать про это видос или нет как бы весь процесс постройки есть у меня на канале вот И теперь я, я что-то вот в раздумии некоторые скажут задолбал ты с этим трактором давай что-нибудь другое делай Мужики, берите и делайте, я не против. А не нравится, ну, не смею задерживать. Так что в связи с этим вопрос, нужен этот видос или не нужен. Ну и поправлю несколько тут э, мелочей, которые будет удобно поправить, пока тракторок будет в разобранном состоянии. Ну, на этом наверное, пожалуй, все. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу.